Приходится, понимаете, выключать музыку, а, когда записываю вот такие вот лайв-подкасты. Знаете почему? Потому что при выгрузке на YouTube, иногда YouTube закривляться <coughs> начинает. Говорит, что использована музыка в качестве там аранжировки. Которые, на которую имеются там, авторские права 5-10 й давайте значит, убирайте звуковую дорожку особенно когда мелодии несколько да еще и на них на всех что-то заявлено вот. и в итоге если ты ну, убираешь всю дорожку звуковую то и разумеется вы и меня не услышите вот поэтому приходится записывать все без музыки соследить за тем чтобы никакой музыки не было вообще, да, когда, когда записываю вот это видео такое вот, а, да, второй раз я опять выхожу за день в эфир, такое не часто бывает, вот, о чем я хотел поговорить, о том, о, о, о том, чего не хватает в ММА, чтобы ММА вообще завоевала весь мир, что называется, и стала еще популярней, чем сейчас. Смотрите, какая вещь. Есть пара моментов, может больше, в которых традиционные боевые искусства и традиционный боевой спорт пока превосходит ММА. Я не буду говорить сейчас о технике, <связывающие> Потому что об этом я записывал видео подкасты. Считаю, что самое наиболее работающее самое лучшее ммэй в себя выбрало. Сейчас все будет отшлифовано, усовершенствовано и лучше, чем ммэй боевой системы не будет. Это мое мнение, в котором я, скажем так, уверен, абсолютно. Вот. Просто выкристаллизуется э, в совершенную боевую систему, в очень удачную, э, наиболее э, ну, как эффективную, работоспособную и самую реалистичную А техника там будет абсолютно филигранная, методики подготовки будут э, стандартизированы Все будет просто классно Но вот в чем сейчас пока недостаток Недостаток заключается в одном – в недостатке популяризации в самых широких слоях населения. Все-таки из-за того, что ММА вышло из профессионального вида. То есть это тот редкий случай, когда спорт из любительского стал профессиональным. Обычно идет э, прям противоположное. Спорт долгое время является любительским, и потом там появляются профессиональные лиги, и спорт становится профессиональным. В ММА случилось все с точностью до да наоборот. То есть это был изначально профессиональный вид спорта, то есть это было, скорее всего, профессиональное шоу. Вот. И даже по правилам ММА <coughs> в России на соревнования по ММА не допускались люди, имеющие разряд ниже кандидатов в мастера спорта в каком-то боевом виде спорта. Вот так. То есть это сразу было, было, прошу прощения, было предназначено для профессионалов, то есть для очень подготовленных атлетов. Что, соответственно, повлияло на то, что э, отсеклись абсолютно э, отсекся абсолютно весь тот контингент, который ему это все дело нравится, но который э, просто себя с этим не ассоциирует в силу недостаточности подготовки. То есть это сразу дети мимо, э, взрослые из категории бывшие и для тех, кому за 30 тоже мимо. Вот понимаете, какая штука произошла, да? То есть, если хочешь заниматься, значит, ММА, то делись в ринге, в клетке, в кровь, только так и никак иначе. Иначе это уже не ну, там, ММА. Иди занимайся там чем-то более любительским, более таким, что попроще, в лайт-варианте. Перед Новым годом-то шишки набился на голове, это после тренировки сейчас еду, вот. просто прижали пару раз, да, ну, что бывает, ладно, так вот, смотрите, какая штука, а теперь, совсем недавно с конференции приехал с, с круглого стола, и вся концепция сейчас идет к тому, что ММА должен стать популярным и массовым видом спорта, причем, любительским видом спорта, да, то есть расширяются границы в сторону снижения возраста, с которого можно заниматься, значит, MMA, и, соответственно, соревнования проводить и все такое прочее, но родители, понимаете, родители приводят обычно в своих детей, и родители видят по телевизору, что такое есть MMA, а бокс, а бокс. Хороший вопрос. А бокс тоже, в общем-то, если э, а, рассматривать э, вот историю саморазвития бокса и выбрать ну, эти гладиаторские бои, когда был тотализатор, э, либо без перчаток, либо в перчатках с малым количеством ну, унций, то профессиональный бокс в том, в том виде, как оформился сейчас, он появился намного позже, чем любительский бокс. Уже вовсю над Олимпиады проводились, уже проводились, собственно говоря, различного рода чемпионаты. И вот только тогда стал выкристаллизовываться тот профессиональный бокс в тех ассоциациях и тех видах, в которых мы его видим сейчас. А то, что было до этого, ну, это скорее можно было назвать не спортом, а действительно гладиаторскими боями, тотализаторными. То есть это с, спорта не было. Соревнований как таковых э, в виде чемпионатов мира, Европы не было. Только э, то есть, они появились сначала в любительском самой боксе, э, вот, И потом уже э, появились чемпионы мира в профессиональном боксе. Он весь и, и мы э, ну, скажем так опять же видим, что из любительского э, спорта, из любительской самой базы уходят ну, люди в э, профессионалы э, в бокс. То есть редко кто сразу делается профессионалом э, э, в боксе, но это мы уже про настоящее говорим в свое время. То есть э, бокс, как фундаментальная школа в том виде, в котором сейчас есть, он тоже вылез, вы, вырос, вот так вот скажем, из бокса любительского. Вот. Ну, ладно, это как бы другая несколько тема, вот, так-то, если, конечно, к истокам, самги не вернуться, то можно так точно, говорить и про каратэ, что в каратэ, ну, изначально тоже спорта не было, там была реально прикладная боевая система, с помощью которой люди пытались убить друг друга, и только потом это стало спортом, но мы же не называем это профессиональным карате, что это была профессиональная лига, когда бойцы, там, из одной деревни пытались заколбасить насмерть, самих других. Это не являлось спортом и не являлось профессиональным видом спорта, тем более. Мы же все-таки про спорт и говорим сейчас, а не про тотализаторы и не про бои насмерть, и не про гладиаторские бои. Ну так вот, я вернусь немножко дальше-назад. Ну вообще, скажем так, Андрей Большой, спасибо за вопрос, потому что я очень люблю, когда дебаты возникают. Вот не дебаты, а живое, в, так, общение. То есть вопрос-ответ, это всегда приятно, интересно вживую-то. Ну так вот, а, так не хватает а, того, с родителям, ну понимание, а, что ММА может являться и непрофессиональным шоу. Но, к сожалению, ММА все сделали для того, чтобы все так считали То, что мы видим по телевизору постоянно, вот, проведение э, сам, боев, профессиональных боев, которые так интересны зрителю, Они на самом деле подрывают абсолютно ту систему популяризации, которую пытаются ввести Федерации и Союз ММА на России То есть, чем мы больше видим таких шоу, где дерутся профессионалы, тем меньше родители хотят ввести туда своих детей в такие секции Могут привести такие родители, которые сами занимались сами серьезно и, и, или занимаются сейчас И понимают, что, в принципе, травматизм э, в этом виде спорта ничуть не больше, чем, предположим, в той же самой классической борьбе с греко-римской Или в том же боксе, или в том же самбо знаете, э, Вот Но э, вот это шоу, оно в какой-то мере немножко портит всю эту систему то есть делает ее так, особенно, когда мы видим кровь да, на конвасе. Родители не готовы туда везти своего ребенка. И, конечно, создавать секции и ждать, что туда народ просто табуном это повалит. Довольно сложно, если не провести предварительно серьезную методологическую работу и не показать что в секциях-то в этих не пытаются в полной мере готовить тех бойцов, которые станут обязательно профессионалами в этом виде спорта. Ведь посмотрите, сколько занимается детей в секциях предположим того же карате. Карате это самый популярный и самый массовый вид спорта, по крайней мере на территории России. Больше всего детей, больше всего людей занимается в секциях боевых искусств занимается больше всего народу карате Больше, чем боксом, больше, чем атлетикой легкой, больше, чем лыжами. Понимаете, Каратэ, оказывается, самый массовый вид спорта на территории Российской Федерации. По крайней мере, так было еще два года назад. Не знаю, может что-то поменялось, статистика может и иная сейчас. Но тем не менее, я не думаю, что она сильно переменилась. Вот. А почему? А потому что человек, который хочет заниматься каратэ, он может выбрать для себя любой путь. Он может стать и профессионалом, а может заниматься, что называется, для здоровья. ММА же, как таковой, себя позиционирует таким образом, что для здоровья там ничего не получается. Там, наоборот, все получается вопреки. То есть спортсмены, занимающиеся ММА, так получилось, что обязательно должны получать какие-то травмы. Либо аутотравмы, либо друг другу наносить их. И То есть нельзя заниматься ММА для себя, для здоровья. То есть это обязательно... Какое-то перебарывание себя через травмы. Это мой путь, я несу за него ответственность, выбор, я готов жить с этим. ля ля ля вот эти всякие высокопарные слова молодых и зеленых, да, которые просто не знают еще, так, что такое, когда сам, дело к инвалидности подойдет. Вот. Если вы понимаете, кто-то на этом деньги заработает, ну, станет самим, и профессионалом и получит за бои хорошие гонорар, то другие это не получат надо понимать, что вы хотите, если вы занимаетесь любительским видом спорта и занимаетесь с целью для того, чтобы стать более активным, более подвижным, более ловким, умелым, постоять за себя, то вам не обязательно для этого травмироваться и выступать на профессиональных шоу, заливая своей кровью канвас с клетки, понимаете? Вот. И вот этого-то как раз понимания и не хватает э, в современном ММА в России. Поэтому отсекается огромное количество э, контингента, который хотел бы заниматься. То есть э, дети хотели бы заниматься, но их не приводят самые родители. А также есть люди, которые э, понимают, что и в спорте им делать уже нечего, они выступать в ринге, в клетке, не будут никогда. Это люди, которым там за 40 лет, а может и больше уже, вот. Но они хотели бы прийти, побороться, и они, не, и они именно хотели бы заняться МММ Они не хотят заниматься, например, боксом, или заниматься карате или самбо, или греко-римской борьбой. Они хотят именно МММ Им вот это нравится. Нравится. Это школа, потому что это уже школа. Своя, самостоятельная. Им хочется вот это вот именно смешанное, им нравится микс-файт. Но... Они туда не пойдут, потому что молодые там будут их метелить и колбасить, и ломать им кости, рвать связки, и тренера, которые там будут, будут тоже настаивать на каких-то боях, на ветеранских, там, 5 10 человек, в принципе, к этому не готов. Ну, не готов, понимаете, минимальная защита минимальные все вот эти вещи они к чему приведут ну, вот нормальный публичный человек предположим да который постоянно общается с людьми у него работа социальная там хирург например там да или какой-нибудь там главный врач какой в больнице или там преподаватель в школе но он просто не может такого допустить что он постоянно будет с этом разбитыми руками и мордой побитой ходите с там, это, ему соревнования как таковые не нужны но тренироваться он хочет Получается так, что э, он где себя может найти? В секциях э, традиционного карате, в секциях икидо, не знаю, в каких-то других, ну, даже в, те, в той же самой борьбе, или даже в том же самом боксе его возьмут и будет с ним заниматься тренер, понимаете? Вот, а или даже в группе он будет заниматься. Но вот в ММА такого не произойдет. Понимаете? Никто с таким человеком заниматься не будет, если только персональный и только за деньги. В секцию, в группу он туда не попадет. Не нужно. А вот знаете, где это все хорошо работает? Где с такими людьми научились хорошо работать и откуда нужно это все дело позаимствовать? Это нужно взять из тайских кемпов, куда люди приезжают и действительно за здоровьем. Где хочешь ты? Там после тренировки э, Стажировки в таком тайском Кемпе подраться На профессиональном ринге Тебе там организуют такой бой по тайскому боксу Или по какому-то другому виду Сейчас они стали и, и джиу-джитсу бразильское преподавать И грэплинг, и там, другие виды и, То есть ММА вот, ну, скажу за, за тайский бокс, потому что это там распространено. А хочешь, ты можешь взять себе там профессионального тренера или групповые тренировки и реально для здоровья, для своего, для э, того, чтобы э, повысить свой уровень самообороны, ну, обороны, уверенности, заниматься. И такие группы занимаются скажем, прекрасно, и люди приходят туда, как и новички, так и бывшие профессионалы, так и бывшие спортсмены-любители, которые достигали какого-то уровня. И прекрасно там занимаются, и мало того, что они занимаются, они там действительно повышают уровень. Я видел тех новичков, которым за два месяца ставили первичную базовую технику до весьма приличного такого уровня, что на них просто приятно посмотреть. Великолепный прогресс Я видел своих боксеров, которым за два месяца за месяц Ставили э, неплохую Так относительно ну, Технику ног, которую можно реально применять Она уже вылетает там автоматически Ставили локти, колени понимаете. Если уже база какая-то есть То есть человек любой В любом возрасте Любого телосложения в, Независимо от пола Может в такие секции прийти Заплатить и в групповых э, сам Секциях заниматься вот, и люди туда табуном ломят, понимаете, там вот взять такой вот Тайгер Кэмп, ну, в Хукете, я очень я сам люблю туда ездить, мне нравится он больше всех, ну, это не важно какой, -то. мы возьмем тот же Леон, Симби там или какие-то другие, в принципе, там все то же самое, просто Тайгер мне лично нравится. Вот. И там все это дело работает, смотрите, прекрасно. И вот методологию работы с такими людьми надо и брать в ММА. И это надо раскручивать обязательно показывать. Показывать, что не просто профессионалов да, можно выращивать, а можно заниматься ММА просто, чтобы заниматься. Не ради профессиональных смотрите, боев, не ради титулов и сморегалей, а просто ради самого занятия как такового. Это я... Говорю, скорее всего, буду, вернее, доносить эту идею до функционеров Союза ММА и России, потому что если действительно есть желание ММА сделать популярным видом спорта, массовым, и открыть большое количество секций, в том числе и детских, то надо обязательно работать в таком ключе. Нужно обязательно дать понять народу, людям, родителям и тем людям, которые постарше хотят сами заниматься, что ММА это не, не профи – это не только профессиональные направления, профессиональные шоу, где надо обязательно вот, э, драться в рамках профессионального шоу, что, все, что конечная квинтэссенция всех ваших тренировок – это вот это Нет. Может быть, точно так же, как абсолютно во всех там, секциях традиционного карате или секциях любительского бокса, где люди занимаются для себя. ММА может быть тем видом спорта, тем направлением боевого искусства, где люди могут тренироваться не для спортивных состязаний, а для повышения уровня э, собственного, ну, как сказать, э, самоуверенности, своего здоровья, уровня мастерства кто захочет выступать, тот, пожалуйста, будет выступать. Вот эта вот идея очень важна, И сейчас, в настоящий момент, в ММА этого круто не хватает. Это целая большая работа предстоит, потому что все говорит о том, что союз ММА России нацелен, направлен на то, чтобы ММЭ популяризировать в самые широкие массы и слои населения, работать с различными федерациями Работать с министерствами э, Спорта и туризма э, Чтобы э, Разрастаться Именно как федерация любительского спорта Ну и без этого никуда не деться До тех пор пока родители не поверят в то э, Что ММА безопасен для их детей В плане тренировок и занятий Они туда массово детей своих не поведут Вот так вот Ну что ж в общем-то, на этом все. Будем думать, ребята, кто болеет за ММА, голосуем, вот, высказываем свое мнение, обязательно мне оно будет интересно, потому что после Нового года я собираюсь общаться с руководством Союза ММА России, мне доведется, я и по другому поводу буду общаться. Вот. Но и эту тему я обязательно подниму, потому что она напрямую связана с методической работой, в том числе с методической работой в области профилактики специального спортивного травматизма, но и с маркетинговой большой тоже деятельностью, которая будет направлена на освещение работы федерации, различных СМИ, социальных сетях и так далее, где будет показано именно не только подготовки а к профессиональным шоу, как берут людей там, готовят, они выступают, и бьются там, да, там, и бьются в кровь там, да, это тоже важно, интересно для популяризации среди ограниченного контингента среди молодых людей, которых, которым это вот составляющая тмм наиболее вот, интересно, вот. Но для того, чтобы охватывать более широкие круги, нужно строить маркетинговую политику в ММА несколько иным способом. И не просто маркетинг ради маркетинга, чтобы обмануть людей с помощью каких-то манипуляций и там показать то, чего нет. Вот. А действительно сделать так, чтобы ММА был абсолютно безопасен для детей. Он был интересен и безопасен для людей, которые постарше и не имеют никакого сам, желания травмироваться э, в полноконтактных э, э, боях, а в рамках спортивных шоу э, и мероприятий. Вот. Высказывайте свое мнение, свои э, э, э, ну, предложения. Это очень интересно, очень нужно, потому что есть у меня свои мысли по этому поводу, я их обязательно в отдельном подкасте и видеоролике запишу. Вот. Но ваше мнение может очень сильно повлиять. Я могу, конечно, не полностью картину видеть. И, конечно, одна голова хорошо, а несколько лучше. Да? И имеется в виду не голова, конечно, а мысли. Чем мысли больше по этому поводу, тем будет интереснее. Ну ладно, друзья, по этому поводу пока что хотел, сказал. Всем пока. А вы подписывайтесь обязательно на мои каналы на ютубе. Просто наберите на ютубе Михаил Шилов, у меня быстро найдете. Вот. А также посещайте мои сайты budushin.ru, budoblog.ru, makivara.ru, korrektura.ru, drshilov.com. Сайты по -э, тематике боевых искусств, постановки удара, снарядной подготовки, закалки ударных поверхностей и вот по спортивной тематике, по медицинской тематике в спорте. Будет интересно. Удачи, друзья.